Включаешь? Да. Уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня у нас с недельным перерывом следующий сеанс повышенное давление, повышенный сахар, лишний естественный вес, ставим на инскую сторону, у нас эндокринная система, естественно, требует усиления, что у нас делают наши чудесные друзья? Так, индская сторона. Так. И, соответственно, пищеварительная система. Ну и поскольку у нас Саша курит, что ужасно совершенно в его положении мере дальнейшем его сегодня Надо померить. Вот то его очищение, вот эти его процедуры, рано или поздно приведут его к тому, что от, отказаться от курения ему придется уже более-менее естественным образом. Так, меридиан желудка, меридиан, да, почек, да, меридиан да, тройного да, обогревателя, да. меридиан перикарда вот это сейчас странный негатив ставим и меридиан мочевого пузыря и еще естественно на поджелудочное это будет завершение и тогда у нас ну, они же злые да такие гранулы да? чувствуешь вот и меридиан мочевого пузыря с стороны вот ну, здесь они вот в прошлый раз стояли вот так вот Хорошо, сюда потому что у нас естественно есть проблемы с позвоночным Вот внутренняя ветвь мочевого пузыря. И поджелудочная. Поджелудочная у нас проходит с низкой стороны. Чудесно. Так что следите за нашими новостями, что ты хочешь сказать. Не хочешь? Больно? Угу. Нормально? Не. Ну все. То есть у нас получилось 2, 4, 6, 8, 10, 12 клевок. В принципе, для инского треугольника, который мы поставили, это нормально. То есть все меридианы, которые и все системы, которые у нас не работают, мы запускаем. Через день мы будем смотреть, что происходит. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго!